Всем привет, и вы на канале Крипер Топс, и если вы поставите лайк, быстрее того, пока я досчитаю до трех. Ваш комп потянет абсолютно любые игры, и так 1, 2, 3. Надеюсь вы успели, а я начинаю. А также досмотрите ролик до конца, ведь в конце будет конкурс на совершенно любой Steam-ключ. Far Cry сегодня открывает топ игр для слабых ПК. Вам в роли бывшего спецназовца предстоит опасное путешествие по архипелагу островов в поисках напарницы-журналистки. Попутно придется отстреливаться от наемников и даже отбиваться от мутировавших приматов. Один из первых довольно достойных шутеров с открытым и разнообразным миром, на девятом месте Aid оф Империс. Историческая стратегия в реальном времени, которая точно не оставит вас равнодушным. Здесь все просто, интересно и без лишних, ненужных деталей. Развивайте свою империю, расширяйте ее границы, тренируйте войска и уничтожайте противников, собирайте ресурсы и открывайте новые здания для постройки. Культовая игра, которая в свое время собирала многих генеров. Постал продолжать наш топ лучших игр для слабых ПК старенькая, но популярная трэш-игра, которая завоевала сердце генеров еще в далеком 1997 году. Это ни с чем не несравнимый шутер, который дает вам возможность расправляться со всеми вокруг довольно оригинальными способами. Побывайте в шкуре маньяка и превратите ненавистный городок в кровавую баню. На восьмом месте крутая игра Гой 3. Действительно достойный RPG, которая до сих пор перепроходится многими и вызывает дикое чувство ностальгии по качественным играм. Вам предстоит прокачивать персонажа, выполнять разные задания, причем здесь вы не найдете указателя, куда идти вам самим нужно сориентироваться и понять что делать дальше. На седьмом месте таймшифт. Вам в лице неизвестного героя предстоит облачиться в специальный костюм и отправиться в прошлое, чтобы предотвратить планы главного злодея по его изменению. Так как костюм не был закончен, вас закидывает совсем не туда, куда следовало бы. Начните свои невероятные приключения, которые будут иметь влияние на время прямо сейчас. На пятом месте игра в 1 bizia Довольно неординарный и сложный платформер с симпатичной графикой. Вы можете проходить игру с самыми различными персонажами и даже создать своего собственного. В ней вы найдете уровни с отсылками к популярным играм монстров и боссов из них. По сути это такой себе микс, всего подряд с невероятной хардкорностью, от которой взрываются нервные клетки. На четвертом месте Mount Mountain Blade. Простая и по графике, но тем не менее очень завлекающая игра. Здесь вас ждет множество различных возможностей, тренируйте своих воинов, устраивайте набеги на замки, уводите людей в рабство, грабьте караваны. Лучший вариант для любителей средневековья. А если учитывать, что игра была создана всего двумя разработчиками так и вовсе заслуживает аплодисментов. Третье место нашего топа занимает игра мафии. Вам предстоит взять под управление таксиста, который неожиданно оказывается в преступном мире и начинает свою карьеру гангстера. Открытый мир, возможность как пострелять так и погонять на машинах, выполняя задание и интересный сюжет. На втором месте серьезный Сэм, а значит вас ждет очередное невероятно обезбашенное приключение с уничтожением тысяч врагов на каждом уровне при помощи самого разнообразного оружия. Приготовьтесь вытирать свой кран от всей той крови, которая будет проливаться литрами. Серьезный Сэм это постоянное движение и бесконечный экшен, который не надоедает ни на секунд. Закрывает топ игр для слабых компьютеров игра легенда, которая пленила сердце многих игроков и до сих пор не отпускает. Вам предстоит участвовать в исторических битвах, сыграть важную роль в победе над немецкими войсками и водорузить знамена Рейхстаг. До сих пор является лучшей в своем жанре и среди игр посвященных Второй мировой. Ну а теперь обещанный конкурс на Steam ключ. Победитель может мне сказать любую игру, и я куплю на эту игру ему ключ в Steam. Условия конкурса. Первое. Подписаться на канал и поставить видео лайк. Второе. Написать в комменты ссылку на свой вк и я смог с вами связаться. Итоги подведем 23 февраля. Всем удачи.